Здравствуйте! Мы прослушали э, замечательную лекцию Александра о генетических заболеваниях, поэтому такое событие, как беременность, нужно планировать. Поэтому я, как врач-гинеколог, расскажу вам о контрацепции. На сегодняшний день существует очень много различных методов, которые существовали всегда, и все их великое множество можно разделить на естественные методы, что все знают, но не, не все знают, как это правильно называется, это метод прерванно полового контакта, календарный метод, вактационной аминореи ну и другие. И искусственные, среди них выделяют физические методы, это барьерные, такие как... Презервативы мужские и женские, диафрагмы, колпачки, внутриматочные спирали и химические методы. К ним относятся гормональные контрацептивы, спермициды. Ну и существуют методы, которые объединяют несколько форм. Например, внутриматочные спирали, содержа содержащие гормоны, презервативы, содержащие спермициды. Когда перед любым из нас стоит вопрос о, мет... о выборе метода контрацепции, нужно ответить на, на два вопроса. Об эффективности метода и его безопасности. Во всем мире принято оценивать эффективность метода с помощью коэффициента индекса Перля, коэффициента неудач. Названа она в честь биолога Перля – оно измеряется в часовом значении. Это количество незапланированных беременностей за год э, у женщины, которые используют определенный метод контрацепции. Причем обычно указываются две, два значения через дефис. Первое – это при правильном использовании метода, а второе значение – при э, погрешностях в использовании метода. Одним из самых известных методов контрацепции, который относится к искусственным, к физическим методам контрацепции, это презервативы. Впервые упоминания об этом методе еще можно найти в древнеегипетских разных записях, где они... Понятно, изготавливались не из латекса, изготавливались обычно из материалов, которые были доступны. Это или э, кишечник животных, э, или какие-то позднее бумажные материалы. Вот один из, считается первым презервативом, это э, презерватив... Как бы кожаный мешочек Тутанхамона был найден в его гробнице, хранится в музее в Каире. Ну, то есть мы тут видим примеры презервативов из разных материалов, они носили декоративный характер. В Советском Союзе, где секса не было, презервативы были всегда. Это было резиновое изделие номер два после номер один это противогаз. Вот, и что надо сказать? Индекс перля у презервативов от 2 до 18, то есть два это при правильном использовании, то есть две беременности за год у женщин, которые использовали данный метод, 18 при неправильном. Что же нам сделать, чтобы повысить этот индекс? Нужно соблюдать некоторые правила. Во-первых, всегда надо читать инструкцию ко всему. Что для презервативов? Они сделаны из латекса, поэтому он имеет особ особенные требования к его хранению. Вообще хранение – это надо проверять срок годности от 3 до 5 лет. Как правило, они, когда попадают в киоски или в аптеке, уже минус 1 год. Вот. Плюс латекс он хранится от 0 до плюс 25 градусов в темном месте без прямых попаданий солнечных лучей. Вот надо подумать, где такое место подходящее. То есть, хранение сказали, и правильное использование. То есть, если правильно подбирается по размеру, надевается в нужный момент, то в принципе индекс перля близится к двум. К женским барьерным методам, которые не столь популярны, они были тоже всегда, они были из различных материалов. Как мы видим, относятся женские презервативы или диафрагмальные различные колпачки. В принципе, индекс перля несколько выше от 6 до 20. Они также сама сделаны из латекса, поэтому, в принципе, требования те же. Единственное, что трудности в использовании, так как нужно вот эти диафрагмальные колпачки, они одеваются как бы на шейку матки, и они необ необходимо их подбирать лучше врачом. И неудобность в том, что э, извлекать их можно через 6 часов после полового контакта, но не позже, чем сутки. То есть, в принципе, это чуть-чуть неудобно, поэтому, в принципе, у нас распространен первый метод. Спермициды. А спермициды, их великое множество, это химические вещества, которые либо замедляют, целью их является как бы обездвиживание или инактивировать сперматозоид. Они также, наряду с презервативами, презервативы – это как бы единственный метод контрацепции, который позволяет еще защитить себя от инфекций, передаваемых половым путем. Вот, спермициды, они э, снижают в 4 раза, э, вероятно, как бы активность этих э, возбудителей. Вот. А, ну, существовали тоже всегда, причем тут… Э... Как бы У каждого народа были свои методы, вот, отличалось это географическими э, э, регионами э, и, наверное, фантазией местного населения, э, так как э, это были либо вяжущие вещества, либо вещества, закисляющие среду влагалища, в которых сперматозоиды, сперматозоиды двигаются медленней. То есть это были либо отвары э, коры красного дерева у индейцев, отвары липы, э, ну, такие средства. У, в Древнем Египте это крокодильный навоз, в Индии это слонов су навоз. В Древнем Риме они использовали а, свинцовые белилые и квасцы, то есть вяжущие они закрывали цервикальный канал, что, кстати, было небезопасно для здоровья. Но на Руси э, local knowledge это было использование мочи, которая закисляла среду. Вот. На сегодняшний день все намного проще. Существуют фармакологические препараты, это гели, таблетки, пенящиеся, там даже губки, которые содержат химические вещества, которые в принципе, вот последнего поколения за 10 секунд может э, убить сперматозоид, ну, инактивировать его. Э, индекс Перля от 3 до 21. Э, с чем это связано? Четкое следование инструкции. То есть многие из нас не читают, но к этому методу это особо имеет значение, так как э, указано, э, за, через, за какое время до и через какое время... Э, как бы гигиенические процедуры можно применять, многие это нарушают. В большинстве случаев не рекомендуется сразу гигиенические процедуры или любое погружение в воду, потому как спермациды они вымываются. Затем для каждого полового контакта новая доза вещества, и надо, есть определенный временной интервал, чтобы началось действие. И, в принципе, большинство спермицидов даже сами рекомендуют сочетать их с другими противозачаточными средствами. Вот. Ну, вот, вот последнего поколения они, в принципе, позиционируют себя как самостоятельные, но все-таки они пишут в аннотациях, что подходит как дополнительная защита при лактационной аминореи. Вот. Таким образом, внутриматочные спирали тоже существовали всегда. Представляют собой внутриматочную систему, которая вводилась в полость матки. Это были либо ниточки, либо из других материалов, это даже такие какие-то чуть-чуть страшные формы. То есть такая эволюция спирали в настоящее время это такая Т-образная система. Какой принцип действия? Спираль представляет собой инородный предмет в полости матки. То есть он полностью закрывает эндометрий, не дает ему разрастаться и становиться достаточным для имплантации туда ободотворенной яйцеклетки. Плюс э, спираль, она приводит к тому, что матка, она пытается как бы избавиться от инородного тела, и маточные трубы, они, они в норме двигаются, они сильнее начинают двигаться, и яйцеклетка ободотворенная или не ободотворенная вылетает, не успевая имплантироваться в эндометрии. Кроме того, спираль э, вызывает асептическое воспаление. Что это значит? То есть матки вызывает воспаление но без инфекции когда мигрирует множество разных иммунных клеток и они тоже не дают прикрепиться под яйцеклетки но внутриматочная спираль относится к так называемым абортивным методам контрацепции потому что по сути дела как бы подтвердение может происходить потому что оно происходит в трубе и внутриматочная спираль не защищает от внематочной беременности но такая вот беременность она как бы ну, выходит не прикрепляется в полость матки Какие тут есть правила? Индекс перли мы видим уже достаточно высокий, от 0,9 до 3. Это преимущественно, в принципе, для рожавших женщин. Затем устанавливается только врачом определенные дни менструального цикла. Перед этим женщина должна быть обследуема. И ежемесячно ну, женщина сама должна обучаться, как себя правильно вести э, с данной спиралью. И что я хочу сказать: какие есть минусы значительно этого метода? Ну, плюсы: что это раз и на 5 лет, главное не забыть про нее: от 5 до 7 лет, как бы женщина защищена. А, вот, э, но минусы в том, что во-первых, многие забывают проверять, есть она или нет, то есть происходит экспульсия спирали, и потом у нас беременности со спиралью. А Во-вторых, э, э, спираль – это такие ниточки, по которым инфекция с поднимается в матку, то есть э, она повышает риск воспалительных заболеваний. И плюс все-таки у женщин, у которых беспокоили обильные менструации, данный метод контрацепции может их усилить, потому что матка, она как инородное тело, менструации могут становиться более обильными и болезненными. Гормональная контрацепция. Гормональная контрацепция как бы стала таким глобальным событием в нашего века, так как она позволила, как по словам экономиста, Одно из семи чудес современного мира ввело такое понятие, как репродуктивный менеджмент. Женщина может сама планировать время когда в своей жизни, когда она занимается карьерой, когда она беременеет. Вот. Единственное, что мы знаем, что контрацептивы не защищают от инфекции, передаваемых половым путем. Поэтому это, ну, как бы метод контрацепции подходит женщинам, у которых один половой партнер. Вообще гормональные контрацептивы, принцип их действия, они содержат два гормона, первой и второй фазы менструального цикла. Смысл в том, что они не создают в организме колебаний, которые нужны для созревания яйцеклетки. Яичники спят, а в организме женщины просто происходит такая менструально подобная реакция. Никаких созреваний яйцеклетки, овуляций и беременности, то есть там не происходит. Существуют разные формы, есть пластырь гормональные, есть инъекции, есть таблетированные наиболее широко, есть гормональное кольцо, которое одевается на шею матки. Какие правила? Во-первых, назначается и подбирается индивидуально врачом. То есть тут не подходит, что я, вот моя подружка пьет, она мне посоветовала, это хорошо, я тоже буду пить. Подбирается индивидуально с учетом менструального цикла, с учетом каких-то проблем гормональных которые присутствуют потому что контрацептивы они относятся к еще и к лечебно-профилактическим способу контрацепции так как они позволяют профилактировать ну, вот они на 12% снижают наступление рака яичников, рака эндометрии и колоректарного рака. Это рак, связанный с э, толстым, тонким кишечником. Э, кроме того, они позволяют э, вот, устранять там, обильные болезненные менструации. Э, но все побочные, э, как бы неблагоприятные их эффекты, головные боли или там, снижение либеда, это нужно неправильно подобранный препарат зачастую. Э, четкое следование инструкции учет э, противопоказаний. Я чуть-чуть поговорю про это, и правила пропущенных таблеток. Этот метод требует самоорганизации. Пить нужно не как витамины, то есть вспомню выпил, не выпил, ничего страшного. Надо пить каждый день и желательно в одно и то же время. Как бы Если забыли, то существуют целые там правила пропущенных таблеток и рекомендуется при этом дополнительно предохраняться. Это я привела пример внутриматочной спираль, содержащий гормон. Насчет противопоказаний. На сегодняшний день существуют медицинские критерии приемлемости методов контрацепции, выпущенные в, ВОЗ в 2015 году. То есть четкие критерии, по которым женщине можно их применять или нельзя. Почему нельзя самой их себе назначать? Потому что на сегодняшний день активно изучается риск, тромбозов у женщин, которые используют контрацептивы, так как известно, что они повышают, ну, действуют на компоненты свертывающей системы крови и, в принципе, в 2-3 раза повышают риск возникновения тромбозов, то есть риск инфарктов, инсультов у женщин, принимающих их. Кроме того, у женщин, курящих, повышается в 30 раз. То есть, в принципе, курение можно отнести к относительным противопоказаниям применения оральных контрацептивов. Кроме того, нужно внимательно отнестись, то есть врач, когда вы приходите к врачу с желанием принимать оральные контрацептивы, детально детально изучить анамнез. Существует такая, как врожденный тромбофилия, когда генетически повышена склонность к тромбообразованию, и на фоне контрацептивов она может манифестировать. Вот, поэтому тут тоже надо очень грамотно к этому подходить и хотя бы воздать кологлограмму. Перед... Ну, и вообще неплохо обследоваться перед назначением контрацептивов. Еще из таких действий контрацептивов они повышают инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость клеток к действию инсулина. Ну, в принципе, у человека не больного, это не отражается никак, но у... Женщин, у которых в анамнезе у родственников есть сахарный диабет, или у которых есть скрытая инсулинорезистентность, это может оказаться значительным. Далее они влияют на метаболизм в печени и на холестаз. У женщин с, то есть надо обязательно сдать биохимические как бы, параметры, чтобы оценить их, можно или нельзя применять. Вот. Ну и насчет прибавки в весе, то есть тут... Если как бы поправляются не от таблетки, а от того, что мы едим. То есть если рекомендовать низкокалорийное питание, то в принципе, если правильно подобранный контрацептив, прибавки в весе не должно быть. Но на метаболизм они э, оказывают влияние, и тут еще психологический фактор. Почти все уверены, что если они принимают контрацептивы, то у них они должны поправиться. Экстренная контрацепция, то есть индекс Перля от 1 до 2, это э, существуют таблетированные препараты, которые содержат высокую дозу гормона, если произошел незащищенный половой контакт, они позволяют предотвратить нежелательную беременность. Правило в течение 72 часов после полового контакта и не применять регулярно, так как они все-таки э, могут значительно нарушать менструальный цикл. Метод октационной минореи: индекс Перля от 2 до 3, ну вкратце, это считается, что женщина, которая кормит грудью, она не может забеременеть. Это правда, но если это первые 6 месяцев, если женщина кормит регулярно, каждые три часа, и при этом хотя бы два кормления ночных. Календарный метод контрацепции. Индекс Перля от 25 до 40. В принципе, как называют людей, которые используют данный метод, обычно родителями. Поэтому это надо... Если решили это делать, то это надо делать правильно. Если потом будет время, я расскажу, как. Ну и, в принципе, если что, быть готовым стать родителями. Первый половой контакт. Индекс Перля от 4 до 18. В принципе, достаточно широко использованных метод. Но как бы нет таких широкомасштабных рандомизированных исследований, но многие уроги, урологи сводятся к тому, что для мужчины это не очень полезно. Вот. Так что любовь – это соединение души, ума и тела. Следите за очередностью. Спасибо. А да. С, плацебо, с Что с именно? Плацебо? Какой плацебо? Какой плацебо? Какой плацебо? С плацеда методом контрацепции? Да. Я думаю, что они сравнивали, но тут, тут нет, само внушения зависит. Все-таки это процесс физиологический как бы, Поэтому я думаю, что тут как-то даже необоснованно это проводить. Ну, в принципе, можно, может быть, сравнить с календарным методом плацебо. То есть, если тут 25-40 беременностей, как бы, да, в течение года, то можно посмотреть другие цифры, допустим, контрацептивы, там, ближатся к 0,1-0,9, то есть, в принципе, очевидно, что контрацептивы будут защищать от нежелательной беременности. Да. Я приверженец, что каждому свое. То есть, если же, девушки нет постоянного полового партнера, ей нельзя рекомендовать контрацептивы, потому что ей нужно защищаться от инфекций. Вот. Если это там Супружеская пара, я на планирую через год забеременеть, ей нельзя рекомендовать спираль, потому что она ставится где-то на пять лет. То есть тут нельзя сказать приверженность чего, нужно конкретно смотреть для конкретного возраста, для конкретного эм, случая, учитывая сочетанные какие-то заболевания, цели и все остальное, да? Давайте Стерилизация. Стерилизация относится к необратимым методам контрацепции. Есть мужская и женская стерилизация. Да? Женская стерилизация это перевязка маточных труб. В принципе, вот она разрешена женщинам после 35 лет, у которых уже есть двое детей. То есть, в принципе, если женщина моложе, ну, как бы, конечно, у нас, может, в России может, могут сделать, но как бы, официально это не должно быть. У мужчин э, это тоже присутствует, это там семенные канатики. Но, кстати, мужчина может еще в течение трех месяцев быть способным к удовлетворению после этого, после мужской стерилизации. Да, давайте молодой человек. Да. Дело в том, что ученые все пытаются, то есть это должны быть таблетки, которые как-то блокируют сперматогенез. У них получается, но оно необратимо, поэтому И либо много побочных, поэтому как бы в широкие круги оно как бы да, еще был вопрос, да. А какой индекс перля у тех методов, которые, вот вы описывали, то, что раньше применялись, в том числе, оси и так далее, сколько mm. это было эффективно? Или это просто за неимением ничего лучшего? Ну, в принципе, это было за неимением ничего лучшего, но да, э, я думаю, что... <laughs> ну, смотрите, в принципе... А, как бы на Руси, там, да, то, что я говорила, оно связано с тем, что закислялась среда, то есть считается, что в кислой среде, в принципе, первые спермициды, они были там, первый спермицид, который был придуман, это было сочетание мощной кислоты еще, то есть они закисляли, ну, так сказать, индекс перля, наверное, я не смогу, но может быть, в какой-то степени помогало, вот, но, допустим, как внутриматочная системы, я думаю, что в полость матки введены какие-то нити, то она действовала сходным образом с этой э, э, спиралью современной, то есть так достаточно... Эффективный. Да. Кто, кто еще вопросы есть? Да. что не существует такой беременности. Что Стопроцентный? Нет, такого нет, стопроцентный беременность от 100%, ну э, вообще в медицине 100% дать очень трудно. Я хочу вам сказать, что даже были случаи, когда с перевязанными трубами женщина каким-то образом беременела. Поэтому 100%, я думаю, что вот... Есть женские презервативы, даже там у меня была картинка. Но я не поэтому... Есть женские презервативы, то есть и... это я могу вернуть, показать, как они выглядят сейчас. Вот а это Нет, самый надежный по индексу перля считается, вот как вы видели, это все-таки гормональные контрацептивы внутриматочной спирали. Но если, в принципе, вот как раз насчет внутриматочных спиралей я не приверженность этого метода. Если уже стоит об этом вопрос, лучше тогда содержащую гормон внутриматочную спираль. спирали. Да. да. Ну, презерватив мужской, в принципе, это мужской способ контрацепции. Но ну, я, я, согласна, Даша, я не говорила про вот, необратимые методы контрацепции. Ну, как бы тут чуть-чуть время ограничено, поэтому я старалась просто-таки не так часто, как бы оно используется. Мне это кажется... В да. В Украине особенно. Хотя женская э, перевязка труб встречается. Как как бы, женщины зачастую, особенно там, если кесаревое сечение, у нее трое детей, то она просит, чтобы ей перевязали трубы. Это такое есть. Да. А, если еще будут вопросы, мы сможем после лекции. У нас уже по времени чуть -чуть это... Спасибо, Люба. Да. Спасибо.